Я Олег Зарецкий, я исполнительный директор компании Skyway GreenTech И я докладываю, находясь на крыше гостевого дома Центра сертификации и тестирования Skyway Весь центр сертификации и тестирования перед вами Вы можете видеть завершенную первую линию установленные промежуточные опоры второй линии работы, которые ведутся по совершению инфраструктуры дороги производится обратная засыпка линий коммуникаций которые были установлены и протестированы уже и что наиболее важно мы начали строительство четвертой линии которая пройдет в этом направлении. Я хочу отметить, что на прошлой неделе в этом гостевом доме была делегация правительства Шарджи. И высшие чиновники из Министерства планирования города и управления дорог выразили очень большую заинтересованность в линии Skyway в Шарджи. Особенно они просили ускорить строительство четвертой линии которая будет показывать движение контейнеров и грузового транспорта. Потому что именно в такой линии шарджинское правительство заинтересовано больше всего. Сейчас мы проедем по анкерным опорам первой линии и посмотрим на строительство четвертой линии, которая уже идет. анкерной первой линии здесь все закончено произведена покраска внутри вы видите элементы анкерной опоры здесь все закончено и в принципе все готово к процедуре тестирования и сертификации Skyway Transport это Unicar он смотрится очень здорово снаружи, но внутри это сложнейший транспортный механизм, сочетающий в себе четыре мощнейших электромотора с индивидуальной системой охлаждения, дублированные системы кондиционирования, гидротормосов, очень продвинутая система автоматики с элементами искусственного интеллекта. И вот Unicar. Это транспортное средство Skyway Которое будет двигаться на первой линии Элементы первой линии вы можете посмотреть отсюда Промежуточные опоры И далее вторая анкерная опора Куда мы сейчас и проследуем Мы находимся на второй анкерной опоре первой линии и эта опора моделирует станцию транспортной системы Skyway можно увидеть высокую платформу для Unicar низкую платформу для Minimus и в целом данная амперная опора тоже готова к процедуре сертификации и тестирования что не очень важно, потому что элементы транспортной системы включает также и оборудование станций, включая системы противопожарные, системы безопасности, системы допуска на пассажиров на платформу, систему посадки и высадки пассажиров в транспортное средство и из транспортного средства. Таким образом, можно сказать, что первая линия. Готова к процедуре сертификации и тестирования. Сейчас я предлагаю проследовать на место строительства, где мы начали строительство четвертой линии Skyway. Вторая линия трасса длиной 2 километра. находимся на строительстве четвертой линии которая пойдет в этом направлении если увидите там в отдалении идут работы экскаваторные по фундаменту анкерной опоры четвертой линии и здесь по этой линии идут работы по строительству восьми анкерных опор, промежуточных опор соответственно для того, чтобы выполнить все быстро и четко, мы выбрали одну из крупнейших компаний «Шаттлер» Альфир «Альфер Хартибейс», которая гарантирует строительство и завершение четвертой линии в установленной сорте. И мы считаем, что мы справимся с этой задачей.